Слушай, Рэй, что я делаю не так? Тебя отшила очередная блондинка? Прости, но мы слишком разные. Я не могу встречаться с тем, кто не читает ниче и смотрит футбол целыми сутками. Ты слишком слащавый. Я люблю решительных парней, а не тряпок без ведра. Я люблю атлетичных парней, а не пивное пузо. Да почему сразу отшила? Просто мило пообщались. Она сказала, что я ее тип, но нам не по пути. Ух, объясняю для тупых не по пути и ее тип не могут быть в одном предложении. Тебя либо грамотно отшили, либо ты просто идиот. Нам по 23 года, у тебя девушек было больше, чем подруг моей троюродной сестры. В чем твой секрет? В моей привлекательности. Ты хочешь сказать, что теперь ты плейбой, а я зайчик без ушей? Я хочу сказать, что девушки любят более уверенных в себе парней. А ты лишь ноешь и не приступаешь к действиям. Каким еще действием? Затащить в постель? Ну, можно и к таким. Ага. Только до постели еще нужно доехать, а у нас все заканчивается на первой встрече. Меня даже косоглазая девчонка из Тиндера продинамила. Ну да, косоглазая девочка из Тиндера, серьезно. Может еще старушек на свидание.ком будем цеплять? Мне не до шуток, пойми как парень парни. Животные инстинкты никто не отменял. Может тебе снять проститутку? А может тебе мозг заказать? Один-один. И что ты от меня хочешь? Я свою базу номерков представлять не буду. Неужели у тебя нет симпатичной подружки, которая нуждается в тепле, заботе и приятной компании? Ромео, мы в каком веке? Какие, черт от теплота и забота? Девушкам нужны мужики, брутальность, сексуальность, мужественность. В конце концов, девушкам секс нужен, а не дошкольные посиделки на бабушкином диване. И что ты предлагаешь? Подходи каждый каждой и сразу точить в постель. Да у тебя даже до постели ни разу не доходило. Видишь ту блондиночку? Подойди и попробуй к ней подкатить. А если она не одна? Какая девушка будет сидеть в 2 часа ночи одна. Ты посмотри на ее платье, она же прям кричит, возьми меня прям здесь. А если она меня отошьёт? Ну отошьет, значит, прищешь обратно. Спорим на 20 баксов? По рукам. Привет. Здесь свободно? Смотря, для чего ты спрашиваешь. Как ты смотришь на то, чтобы провести остаток ночи в приятной мужской компании? Эта приятная мужская компания состоит только из тебя? Или твоего милого дружка тоже? Мой милый дружок, мягко говоря, не любит девочек. Но вот у меня с ариентацией все нормально. И Я сейчас не только про определение местности или направления. Эм, что? Забей. Не хочешь выпить? Только если ты угощаешь. У тебя оплата наличными или онлайн переведешь? Какая оплата? Ну, за те два часа, никчёмный болтовня в футболе и с подогревом. Ты думал, я просто так сижу и все это слушаю? Ты проститутка? Мы называем это «содержание». Так что где мои 200 баксов? 200 баксов? Да ты совсем охренела? Либо плати, либо с тобой разберутся мальчики покрепче. Я не буду никому ничего платить. Я даже не подозревал, что ты занимаешься содержанием. Это что за слово вообще? Мальчик, ты мне зубы не заговаривай. Если не платишь, то ищешь хорошего челюстно-лицевого хирурга. Я тебе еще раз повторяю. Денег не дождешься. Да у меня даже суммы такой нет. У тебя какие-то проблемы, дружище? Да вот, у меня машина сломалась. Не могу вызвать эвакуатор. Не подкинешь две сотни до выходных? Без проблем. Дамы, одну минуту. Только ты не забудь, я тебе не банк помощи. Сломалась машина? Ничего лучше придумать не мог. Забирай свои деньги и проваливай. Боже, я связался с проституткой. Неужели меня Боженька настолько обидел мужским достоинством и сексуальностью? Хочешь совет? Стань мужиком с железными яйцами, а не курицей без них. Сейчас ты выглядишь максимально жалко. Ты считаешь термобелье нормальной темой для обсуждения? Давай закончим этот унизительный диалог и просто разойдемся по своим делам. Да мне все равно. «Прислушайся, я ведь со многими мужчинами общалась и знаю, о чем говорю». Слушай, не то пикапер, я знаю, как исправить твое безнадежное положение. Если ты опять хочешь пошутить про проститутку, то давай не будем. Эти подколы мне слишком дорого обходятся. Да по я звоню, по делу, расслабься. Короче, я тут вспомнил, что двоюродный брат моего друга ходил на курсы пикапа и после встретил свою судьбу. Ты думаешь, что у меня в жизни настолько все плохо, что я пойду на какие-то несчастные курсы пикапа? Дружище... Да у тебя машина сломалась после знакомства с девушкой, которая была готова тебе дать. Хочешь сказать, это просто удачное сечение обстоятельств, да? Я бы сказал, дорогое. В общем, я тебе кидаю адресок и номер администратора. Звякнем на днях, может поможет. Неужели я действительно на это согласился? Добрый день. А не подскажете, где проходят курсы? Какие именно вас интересуют? Вязание, кулинария, маркетинг, бизнес-тренинг, уроки селфи? Курсы пикапа. Что, простите? Курсы массажа? Курсы пикапа. Молодой человек, вы можете говорить громче? Курсы пикапа, черт бы тебя побрал! Вы мне скажите номер, кабинет или что у вас там? Успокойтесь, дышите глубже. Третий этаж, 318-й кабинет. Там рядом еще курсы медитации. Может загляньте? А может вы молча будете выполнять свою работу? Спасибо, до свидания. Еще один распространенный миф, который сквозит в пикапе. Проходите. Уверенность, что навык соблазнения и уверенности в общении с противоположным полом решает и остальные проблемы. Акцент на количестве женщин – полный бред. Дело в том, что в жизни человеку понадобится решать различные проблемы, и чем выше его статус, неважно какой, тем лучше это будет сказываться на его уровне жизни. В курсе пикапа ведет девушка? Она хоть в зеркало смотрит по утрам? Её ученики в 90% случаев находят себе пассию. Не зря же говорят, что женщины те еще дьявола в юбках. Я вам не мешаю? Может, вы выйдете и расскажете за меня? Нет, я просто узнавал расписание. На будущее. Такие вопросы уточняют у администратора, а не у других учеников. Продолжим. Playboy. Ты сейчас ко мне обращаешься? Ну не к себе же. Сомневаюсь, что это меня в школьные годы называли плейбоем. Дамочка, ты меня ни с кем не перепутала. Сомневаюсь, что я знаком с такой личностью. Андерсон, ты берега не попутал? С какой такой личностью? На себя давно в зеркало смотрел. Мы разве знакомы, чтобы называть друг друга по фамилии? Боже, годы идут, ты не меняешься. Выпуск 2012 года. Школа Грейн Парк. Неужели я настолько похорошила за эти шесть лет? Не припоминаю я такое лицо в числе своих одноклассниц. Они все были милашки, а ты... Девочка с брекетами за последней партой. Квин, как можно меня не узнать? Да ладно. Робин не ожидал встретить тебя здесь. А чем тебе не нравятся курсы пикапа? Вроде сам на них пришел. Просто удивлен, что ты так изменилась и стала оратором на подобном мероприятии. Это мероприятие спасает жизни одиноких мужиков, которые дальше своего эго ничего не видят. Собственно, что ты здесь забыл? Годы берут свое, и толпы классницы же не бегают хвостиком. Очень смешно. Просто мимо проходил и решил попробовать себя в чем-то новом. Поэтому из всевозможных занятий различных профилей и наклонностей ты выбрал пикап. Мужчине должна быть загадка. Твоя разгадка заключается в одиночестве и отсутствии секса. А ты? Стала вести курсы пикапа, чтобы видеть мужчин не только в своих снах и фильмах? Да я вроде не страдаю от дефицита мужского внимания. А у тебя как? Совсем все печально с девушками? Смазливая личика больше не спасает? Не спасает тебя твое чувство юмора, которым ты пытаешься самоутвердиться. Все сказал? Может, уже поднимешь свою трусливую задницу и покинешь кабинет? С удовольствием, Зубастик бин. Я подкину до ресторана. Какого ресторана? Пьер Версаль. Сегодня встретил выпускников. Забыл? Это обязательно. Ну, мы сдали деньги на бухло и еду, поэтому да, обязательно. Так что, тебя забрать? Твоя же машина сломалась. Сломалась? А, точно. Я сам доеду. Встретимся на месте. Я не видел эти лица больше пяти лет. Так зачем смотреть на них сейчас? Будет весело. Вон стоят ребята из футбольной команды, Пойдем пообщаемся. Может, подцепишь кого? Многие девчонки похорошели. Ага, особенно те, от кого ты этого не ожидал. Малыш Квинни, сколько лет, сколько зим. Рэй, тоже рад тебя видеть. Это моя жена, Глория. Не называй меня так. Мы больше не школьники, чтобы давать друг другу прозвище. Так это и не прозвище, а правда жизнь. И что девчонки находили в тебе? Ты был худее шестиклассниц. Во-первых, я тяжело набирал мышечную массу. А во-вторых, откуда ты-то знаешь, какое тело у шестиклассниц? Лично проверял? Очень остроумно. Лучше расскажи, как твоя жизнь сложилась. Женился или в девках засиделся? Да какой женился? Вы его видели? Наш малыш Квинни не способен на такие серьезные решения. Может, он вообще не по девочкам? Не зря же они с Рэем дружат столько лет. Так ты перегибаешь. Не нужно приплетать меня в ваши бабские разборки. Да я на днях видел, как он развлекался с какой-то проституткой. Прямо у обочины деньги сувал. Неужели настолько все в жизни плохо? Или, может, проблемы там? А я тоже видела. Мимо на машинке проезжал. А ручкой махал. Твою Глорию... Кстати, тоже видела, она губки подкрашивала, такие пухлые, наверняка свои, мы же за натуральность тут топим. Крыска вылезла из норки, да еще и голос обрела. Ребят, полегче. Мы же собрались здесь, чтобы выпить, отдохнуть. Я чё, зря три сотни на это дерьмо спустил? Я не хочу что-то доказывать тупым качкам, у которых разум остался на уровне восьмиклассника. Видимо, ударами мечом по голове как-то сказались на вашем развитии, Причем не только интеллектуальном. Я что ты расселся? Будешь пускать сопельки, как детсадовец? Может еще мамкину юбку подать, чтоб слезки потереть? Да что тебе от меня нужно, пикаперша ты недоделанная. Пришла позлорасывать, насколько все хреново в моей жизни? Ну, и я же не дупой качок из футбольного клуба. Ты все еще хочешь ходить на мои курсы пикапа? Ты же меня выперла. Как выперла, так и вопрос. Я помогу тебе научиться в кадре девчонок.